О личностях и говорится очень много, и снято очень много. Кто такая личность, можно посмотреть в Википедии. Однако мне хотелось бы остановиться на трех правилах личности. Возможно, каждый из вас поймет, чем тогда личность отличается от индивидуума, от Человека, как представителя вида и тому подобного рода вещи. Итак, у личности есть как минимум три права. Первое – это делать то, что она хочет. И очень часто именно это мы завоевываем какими-то непосильными путями и наконец-таки понимаем, что мы можем хотеть, можем делать, а можем делать то, что хотим. И это мы часто говорим «быть самим собой». Следующий вариант – это личность имеет право, имеет право сделать так, как считает лучшим для себя. Часто мы встречаемся с тем, что именно это называется эгоизмом. И именно это вызывает у многих большие вопросы, как сделать лучше для себя и при этом лучше для других. У личности нет задачи делать лучше для других. У личности есть задача сделать хорошо для себя и пообщаться с теми, кто недоволен ее действиями на том уровне, на котором она готова поговорить в плане личности. Как я часто говорю, уже отработаны веками механизмы. Когда мы что-то сделали не так, мы можем извиниться, когда человек воспринял нас как-то не так, мы можем позволить ему воспринимать нас таким образом. Если он готов к диалогу, мы можем с ним договориться, объяснив свою позицию. Либо, наоборот, не делать этого, если человек не готов. И третье, тоже сложно. Третье правило – это Право передумать или сделать по-другому. То есть я часто привожу в примеры, когда люди договариваются, заключают договора, все оформляют правильно, и при этом <coughs> через какое-то время для одной из сторон реальность может поменяться. Не всегда что-то сложное. Иногда просто надоело, иногда э, какая-то личная жизнь, иногда еще что-то, в зависимости от того, с кем мы договаривались. И тогда э, личность имеет право поменять свое мнение. И это повод для того, чтобы многие договоры, договоренности расторгнулись. А, хорошо это или плохо – я думаю, для каждой стороны договора это сложно. Очень часто на этом стоят разводы, на этом стоят расставания. В 20 лет молодой человек знал, что эта девушка, которая рядом с ним, с которой он знакомится, это лучший вариант для создания семьи. А через год он передумал и сказал, что ему рано жениться, ему пока э, непонятно, чем семью кормить и тому подобного рода вещи. Имеет он право? Да, имеет. И тогда есть простой вопрос для второй личности, потому что мы же личности все, согласитесь. И тогда вопрос для второй личности. Что мне делать в данной ситуации? Личность-то свободная, она имеет право делать что хочет, как хочет, и менять свое мнение. Но и я тоже личность. И тогда я имею право делать так, как я хочу, делать как мне хочется и как мне кажется нужным, и могу передумывать. Очень часто для того, чтобы я как личность ничего не делала, либо зависла, мы используем великое слово. Не знаю. Не знаю, человек говорит тогда, когда он знает, но ему не нравится то, что он знает, и не нравится результат, который будет в результате его знаний. Так что одна личность имеет право, вторая личность имеет право, третья – Двадцатая, сотая, тысячная, миллиардная. Каждая личность имеет право. А вот что с этим будете делать конкретно вы? Это ваша зона ответственности. И это ваше право делать с этим что-либо. Либо не делать, либо делать вид, что вам тут делать нечего.